Официально сказали уже больше пяти тысяч машин. С этой и с другой стороны люди едут. What back? What back? <laughs> и этому концу и края нету